Я сегодня хочу поделиться свидетельством. Я с Игорем не договаривалась, у нас тема очень подобная. Я даже Библию открыла, он зачитал Сириеме, я зачитаю Замоса. В защите меня и будете живы. Я хочу поделиться моментом, который я почти никогда в обществе не говорю. Это произошло примерно 20 лет назад. Это очень больный момент. Не о боли хочу сегодня сказать, я сегодня, вообще-то, хочу поделиться. Чтобы поделиться, а определенные мысли мне надо сделать вступление, а вступление затрагивает очень темную, больную часть жизни, которой я не хочу говорить. Я чуть-чуть наперед скажу мысль. Я сегодня хочу поговорить за Духа Святого, но чтобы это обратно понятно было, надо сделать вступление. Примерно 20 лет назад у меня произошел момент, который, я думаю, дети верующих родителей могут испытать. Может быть, вы или вас ожидает этот момент в будущем. Этот момент, который с любым человеком, это может произойти, но не со мной. Я верующая, это не может постигнуть меня. Что-то подобное постигло в моей жизни. Я была воспитана... Обратно в верующей семье заключи, закончила один неформальную библейскую школу, вторую формальную библейскую школу. Ездила на миссию, много трудились, кажется, Господь, моя дорога, она проложена, светлая будет. Я ради тех людей, которые живые, я уклоню некоторые аспекты, Сдержать момент, а, ну расскажу так, как-то чуть-чуть вокруг, что я просто так маленькое уяснение: прошел момент, когда мои уши услышали то, что показалось, не, это со мной не может быть. Как отреагировала я внутри? У меня замор заморозилось все снаружи. Я была как бы человек, вот как говорят, может быть пассивный. Аня, сделай это хорошо. Аня, сделай это хорошо. Человек без жизни стал. Я работала в ночную смену и потом пошла на вторую работу, чтобы вот это, то, что произошло с моей жизнью, мне приходили мысли, Аня, что ты будешь делать дальше? Возьмешь бутылку, ну как бы все так делают, и, и прошла мысль, что меня не пройти. Я говорю, нет, что за дурь, страдать еще одной проблемой. А, прошли другие моменты, я решила, не, Ань, тебе так, я извиняюсь за слова, но вот по-мирски это было так дурно, так, это когда душа кричит, но слов нету. Это когда все отказывает ты не можешь ничего сказать. Вот такой этап был. И когда я вот нашла себя на этой дороге, только недавно мне озарила мысль. Я раньше списывала, что я была бунтовала, была уперта. А недавно озарила: что Аня, ты подошла к новой ступеньке, и тебе надо было подняться силой Господа, как Игорь говорил сегодня. Но я сказала, «No way! Я такую жизнь не хочу для себя!» я слышала людей, которые прошли по этой дороге, «No, not me! Я хочу пожить!» И кажется грубо, но вот это как бы быстро прошел этот вопрос, как бы принять «No! Я не хотела!» И я пошла. Иногда люди думают, что они отступят от Бога, все небо откроется, или земля откроется и проглотит их. Ничего подобного не было. Но это будет звучать очень надменно, что ничего подобного. Просто великая милость Божья покрывала, что все мои... Поступки Бог просто меня удерживал. Он как маленького ребенка, который просто уперто идет куда-то. Я решила не избрать тот путь, который стоял предо мною. Вот это маленькое вступление. Через примерно 7 лет, я уже а, по, а, вот, потом на 7 лет вот в Библии написано «И пересталось э, упоминаться имя Господа». Там написано «И стало упоминаться имя Бога». А у меня на, на 7 лет примерно и перестало упоминание имя Господа вот в моем теле, в моем духе. Через 7 лет Бог меня нашел, и мы начали... From the very beginning. Мы начали с самого начала, мы начали с вопроса, кто такой Иисус, кто такой Бог, что такое церковь, что такая молитва и так далее. Вот в этом этапе, это было примерно 2014 года, 2015, мне, я начала читать Библию, и мне пришел один раз вопрос. Ань, а, вопрос глубокий, а как совместить, вот за Духа Святого говорят, единство. И я все это отложила, Бог должен был мне каждый пункт открыть. И я так думаю, а как это понять, вот мы в единстве, невеста. И все, просто пошла такая мысль, да, и вот я хочу поделиться этим абзажем. В течение какого-то времени, э, да, в течение какого-то времени, э, я извиняюсь, хочется мысли назад, э, я начинаю внутри, я живу в Техасе в это время, а раньше жила в Вашингтоне штат, в, в Техасе я была замужем, у нас был ребенок, э, и я начинаю ощущать внутри вот такое как бы влечение, и оно томит меня, и я не знаю, что это. Вот один день, второй день, и примерно на третий день оно как-то, я просто как бы надоела, я говорю, что? И я не слышала ни голос, ничего, просто Вашингтон, Вашингтон. И я обратно говорю, что? Что? И, и, и Вашингтон разделяется на две части, Western and Eastern, ну, горы разделяют. И вот, о, я извиняюсь, я по-русски не знаю, как сказать Eastern, за горами, мы говорим за горами. За горами. Я говорю, что? Вот я просто как бы себе задаю вопрос, что тебя томит? И я вижу видение, я вижу елки стоят, и между елками, вот я не вижу ничего, просто как бы, вот получается, я уже знаю сейчас, как бы дух поднимается, и между этими елками муж пришел домой после работы, я говорю, знаешь, дорогой, я соскучилась по природе, я сама, верь, я очень люблю природу, и говорю, ах, надо слетать в Вашингтон, там сейчас такая погода, вот. И списала на это и никакого веса не дала. Через день или через два сообщения получала от моей сестры. моя сестра говорит, у меня в молодости, вот когда было 15 лет, была подруга Ира. И я у нее очень много, мы очень сильно дружили, было у них в гостях. И я вам сделала маленькое вступление, когда я отступила от Бога. Когда этот момент произошел, прямо перед этим моментом я была отлучена с церкви, но этот момент не за это, и я положила свое сердце уйти в другую церковь. и Меня не принимали очень долгое время, и один брат, может быть, полгода встал, и я когда умоляла братьев, он встал и сказал братьям, братья, и он что-то другое сказал, но единственное, что у меня в памяти осталось, что он встал, и он встал в мой пролом, он защитил меня. Вот сообщение, которое я получила а, столько лет спустя, а, он умер. Я о нем не думала. Я с подругой уже давно не в контакте. Я в другом штате. У, меня у нас разная жизнь. Она в церкви, я в мире. И Я получила сообщение. Я начала сильно рыдать. И потом, когда успокоилась, как бы я думаю, что с тобой, Ань, Ты даже не близко с этими людьми больше. И мне пришло, купи билет, я открыла, посмотрела, там 1000 долларов, 800 долларов, я поняла, it's not realistic, я не могу туда полететь, и похороны будут буквально через пару дней. И я уже хотела выключить свой телефон, и краем глаза увидала очень дешевый билет, и у меня такое искушение, купи его. А у нас у меня такое воспитание, что если ты в браке, ты не имеешь права принимать решение, не обсудив с мужем. И я говорю себе, Господи, если это от Тебя, Ты сделаешь, чтобы этот билет был, когда я поговорю с мужем. Муж пришел, я говорю, так и так, мои подруги, отец умер, я бы хотела выразить уважение и слетать на похороны. А муж сказал, хорошо, нет проблем. Он говорит, наверное, очень дорого. Я говорю, нет, я нашла там дешевый. Он говорит, хорошо, лети. И он это одобрил. Я ничего не подозревала, что в этом все скрывается. Когда прилетела, если пропустить много моментов, просто выразить. Я подошла к жене этого мужа, которая оплакала, и я просто выразила символизование о ее муже, и она мне сказала, это был, кстати, первый раз, который я вернулась вообще в церковь, это похороны привели меня в церковь, и она мне сказала, Анечка, мой муж за Тебя молился каждый день. Получилось, что когда я вышла из церкви, я, примерно он молился за меня 10 лет, что свидетельство здесь в, в нескольких этапах. Если вы за кого-то молитесь, и кажется, не может стать хуже, «Не переставайте молиться». И я не знаю, как он молился там, но на протяжении десяти лет он молился, хоть Бог уже меня нашел примерно в седьмом году, но он этого не знал, и не данно было ему знать, даже когда я пришла к Богу. Но я прилетела на его похороны, когда я там была пару дней, ждали похорон, я общалась с некоторыми людьми. И произошло примерно пять личностей, которые Бог проговорил о человеке его смерти первое вот моя сестра прислала мне сообщение чего она об этом подумала столько лет спустя что вот а не, может быть это интересно я вообще на другой планете была второе моему дедушке приснился сон я не буду в подробности просто он видал видение он не знал кому это касается третье мой папа подошел к этому брату примерно две недели до этого события он имел просто... что-то произошло, и огорчение у него произошло. И мой папа подошел и сказал ему, брата Виктор, так и так. И он просто ободрил его. А последний человек, четвертый человек, это была моя мама. Маме было сказано имя. Моя мама в течение месяца молилась за Виктора, только она не знала, за какого. И она подходит к одной сестре, которая муж Виктор и говорит, ну... «У вас там все нормально?» <свист> «Да, ты, ты, ты что? Та, та, вон вон там, Виктор!» Мама начала за них молиться, подходит к ней, «Ну ну как у вас там все?» «Да та все все «Да у нас другой Виктор!» <свист> На третьего Виктора, и мама говорит, как так странно, почему она подходила к сестрам, потому что она говорит, я молюсь и чувствую... Крест нести, О, Спаситель, дай мне силы на пути уж недолго и немного нам идти скоро скоро не замедлю я прийти только слушай говорю тебе молись на Голговский крест зирая ты крепись сердце страждет и тоскует боже мой боже мой преткновение. до давя душу и порой и порой я страдаю и не в силах крест нести крест нести о спаситель дай мне силы на пути «Ты не бойся преткновений на пути, помогу тебе тяжелый крест нести!» «Сам Христос тебя омоет и простит, и научит, как душою всех любить!» Сердце страждет и тоскует, Боже мой, Боже мой, Преткновенье давя душу, и порой, и порой Я страдаю и не в силах крест крестнести. крест нести. О, Спаситель, дай мне силы на пути, на пути. Я еще последнюю мысль хотела сказать, что есть в Библии, в Новом Завете Иисус Христос сказал, нас ожидает какие-то вещи. Там момент написано, что придет время, где друзья, родственники, братья, родители и дети – могут нас предать. Не думайте, что, вот как я думала, это не может быть со мной, это не может мой брат или моя сестра. Не подозрение, не паранойю передаю. А Христос призывает каждого человека быть бдительным и не шугаться, ой, как это со мной произошло, а принимать и стоять твердо и иметь первую любовь, несмотря что может быть и тут, и тут э, все не слаживается и вот тут анимает. Э, да поможет Господь. Аминь.